Привет, друзья, любители треугольного рока! Сегодня мы разберем русскую народную песню Вивил Рокиу в честь дня рождения Фредди Меркьюри. Устраивайтесь поудобнее, будет очень длинный разбор, потому что сегодня мы сыграем тему на пицката, тема на бряцине и соло на электрогитаре, который звучит в конце песни. Но если у вас что-то не получится, вы можете всегда позаниматься со мной лично по видеосвязи. Ну поехали! Я взял оригинальную тональность, то бишь ми минор. Нотка ми находится у нас вот вот тут, мизинцем. Да? На седьмом ладу или или нота, которая у нас сразу две их у нас. Итак, начинается так. Реми, ми, ре, ми. Значит, медленно рассказываю. Да? На пицката лучше играть двойным пицциката то есть вниз ударяете большим пальчиком, а снизу цепляете указательным пальцем. Прием очень напоминает э, прием слэп на бас-гитаре. Только там он ударом делается, а у нас просто небольшой замах и тоже, в принципе, удар вниз. Итак, ре ми ми ре ми, -ми, -ми ре ми -ре ми -ре ми ми ми Очень сложная тема, да? Дальше мы делаем глисанда или слайд на нотку ля на 12 лад. Ля, соль, соль, ре, ре, ми, ми, ре, ми, ми, си, и ля, соль, ми, ми. Я сделал срыв. Ля, соль, ми, ми, Но поскольку у нас сегодня гитарная тема, гитарная мелодия, да, относящаяся к рок-музыке. Пул. А, сделал. Я сделал. Да? Не хаммер, а пул. А хаммер можно делать тут. Вполне, все гитарные, так скажем, фишки можете здесь применять. Треугольный рок сегодня, вот поэтому урок. А, так. Дальше для и дальше си и уже интервалами играем. Значит, первая струна соль фа ми ре ми. Это то, что касается и Вторые струны Си, Ля, Соль, Фа, диез. и обратно Соль. Или вполне тоже можно. Ну, я играл Соль. Я играю обычно с вот таким способом. Первый палец ставлю на вторую струну, мизинец ставлю на первую струну. Все. Большим пальцем я третью струну зажимаю. Там же, где вторая струна. Вот это то, что касается темы на пициката То есть можете играть... используя пицциката левой рукой, да, срывы, пулык хаммер, так называемые, да, вот, слайды и все прочее. Теперь то, что касается второго проигрыша, этой же темы, но на не. Я играл квартами, то есть кварта это интервал, который у нас выглядит вертикально на балалайке, ну, поскольку у нас квартовый строй, да. Можно, я играл таким способами, большой палец опять же на третьей струне, первый палец на второй струне, второй палец на первой струне, вот, как бы три пальца использовал вместе, да, не так, а именно вот так. Если вам так неудобно, играйте просто обычно ну, колечком, скажем так, да, большой и второй. Или во-первых. Но, честно говоря, вторым удобнее, потому что центр больше, ближе к центру руки, и э, веса больше, и тя э, тяжесть руки помогает это все сделать. Удобнее. В общем... по тем же, ну там просто со вторыми струнами по квартам. А вот это придется только сыграть по второй струне. Дальше 4 раза еще там добавлял флажолетик. четыре да. раза, и в конце в четвертый раз переход на тему до мажор нужно сыграть соль, соль до мину. Перед тем, как мы разберем, как же сыграть это, вы не забудьте, что прежде, чем вы выйдете выступать с этой мелодией, нужно друзей собрать и попросить сделать что? Да? Желательно не меньше трех человек. Вот. И вместе с этой я делал с помощью бубна. Вот. А вы, естественно, должны попросить друзей, и тогда уж точно выступите как следует. Итак. Здесь у нас блюз пошел небольшой, блюзовая гамма использовалась. Значит, по поводу вот этого вот проигрыша. Ну, можно играть двумя способами. Простой способ. Значит, большой палец ставим 0, ля, а здесь до диез. Редо, ре, до, ре, до, ре, до, То есть мы не задействуем фа а просто играем мелодию. Да? Дальше мелодию сейчас покажу. Чуть посложнее способ. То же самое. Только играем не с помощью большого пальца, а с помощью третьего и второго. И в конце делаем ре мажор. Фа, -ля ре и до. Обратно возвращаемся на ле мажор. Это чуть посложнее. И самый сложный способ, когда мы во время... Того, как играем на откуре на первой струне и фадиес добавляю то есть здесь самый сложный вариант очень общем три способа игры этого, этой темки поэтому э, выбирайте какой вам больше нравится и проигрыш там э, в оригинале звучит не то что я сейчас сыграл поскольку там гитарные э, позиция, в позиции играл да он э, брайан а я я сыграл ля ля соль фа ми фа ми ля ля соль фа ми фа ми ля ля ля соль фа ми фа ми ля первая часть ля ля соль фа ми фа ми ля дальше до бикару до дез можно сидеть и говорить до до до до редиез ми до до дез ля Дальше опять четыре раза и в конце все. Пришли мы влямажор, как ни странно. Так, еще раз медленно. Проигрыш. В общем-то, если что, ругайте, обвиняйте меня в том, что там неправильные ноты. Это я придумал. Это не, не так, как звучит в оригинале, но похоже. Поскольку мы играем на балалайке, так что сделал треугольно. Все, не оби... пусть группа не на меня не обижается. Скажем так, это транскрипция моя, переложение, творческая редакция и так далее и тому подобное. Ставьте лайки, балалайки. На сегодня пока все. Переходите по ссылкам группы, свои идеи пишите в комментарии, вопросы задавайте туда же, или мне на почту, или в личку, куда вам удобно на уроке, по скайпу тоже пишите ко мне в личку. Все, пока.